Что мы имеем? Линия фронта, ну она в принципе не меняется Довольно продолжительное количество времени Севернее Луганска, линия фронта закреплена между Веселой горой и Счастье Наши ребята тут ликвидировали блокпост за мостом Потому что который проходит, вот линия фронта по речке, да, проходит Ребята наши ликвидировали там блокпост, чтобы хунтята не имели возможность так или иначе, знаете, останавливать, пользоваться дорогой там, терроризировать. И там были вооруженные стычки, после которых пострадали обычные мирные жители, именно на этом блокпосту. Потому что хунта-каратели, которые находились вот именно на вот этом блокпосту, они, ну... Это мягко сказать, знаете, терроризировали местное население, которое передвигалось, а оно передвигается. Вот здесь в Веселой горе живет там брат, а вот здесь живет сестра, а в Луганске живет мать. Конечно, они передвигаются. И у хунты здесь был блокпост. И они все время пытались где-то там задеть А вы там поддерживали, а вы не поддерживали Да весь населенный пункт счастья, в принципе, по их мнению, оно так и есть Как они называют, из сепаратистов состоит? Нет, из людей, которые хотят жить вне зависимости от этой хунты И вот они их терроризируют Кого грабят, где мародерничают А где, в принципе, физическим насилием и расправой заканчивается. Короче, блокпост здесь наши ребята ликвидировали Теперь хунта не сидит на этой дорожке возле этого моста Наши ребята даже заходили в определенный момент возле населенного пункта ну, там есть свои сложности, есть свои проблемы, линия фронта там будет меняться. Северо-западнее, Луганска. Граница проходит по населенному пункту Станица Луганская. Тоже уже не меняется на протяжении, вот как с этих каких-то там договоренностей, да, там, Э, с 5 я не... Ну, месяц, уже месяц не меняется там линия фронта. Вообще никак, нигде здесь не меняется. Луганск занимается сейчас в большей степени ликвидацией гуманитарной катастрофы. Сейчас в Луганске, городе, могут, ребята, заниматься восстановлением разрушенной инфраструктуры. Эти фашисты, которые там с металлиста регулярно обстреливали Луганск, э, ну, они очень много разрушили всего там. Там нет ни воды, ни света, все это восстанавливается. И мы это видим тоже, что там появляется свет, там появляется тепло, там появляются магазины, какие-то продукты, там появляются там, э, в театре какие-то выступления. Все восстанавливается потихонечку, медленно. Ну, нам хотелось бы быстрее, хотелось бы лучше, хотелось бы объемнее. Но занимаются этим восстановлением самого города, столицы, вот народной республики. И все это идет параллельно с тем, что ребята удерживают линию фронта. И все, сейчас задер... силы направлены на удержание линии фронта. Восточные границы Луганской народной республики, как и Донецкой, контролируются силами армии Новороссии. А где котлы? Куда пропали котлы? Что такое? Они мирно покинули мир иной или этот? Куда делись вот здесь котлы? Здесь был котел между Лутугина и белым населенным пунктом. Я не знаю, куда он делся, но вот здесь он был. Я не уверен, что там каратели все похоронены или ликвидированы. Ну, может быть, но я не знаю, где эти котлы. Боюсь, что когда наши ребята из армии Новороссии... Ну, будут потом расчищать эти все, э, то, что там оставила хунта, будет еще не одна нижняя крынка, как говорится. И здесь по-любому, в любом населенном пункте, где бы ни были эти каратели-фашисты, они все равно прибегали к насилию, к мародерству, к изнасилованию, к ограблению к убийствам. Но это же каратели. И фашистов здесь хватало, потому что мы помним, они через аэропорт убегали. Убегали они с Хрящеватой, с Новосветловки. Отсюда их вытеснили. Бронетехнику потеряли. Вот здесь они засели с остатками бронетехники. Конечно, они мародерничают. Конечно, они фашистские методы принимают по отношению к мирному местному населению. Потому что это было и в Хрящеватом, и в Новосветловке. Что, здесь этого, что ли, не будет? В общем, вместе с этими карателями с... будут обнаружены еще места и я знаю, что будут. Так же, так же котел пропал возле Красного Луча. Не знаю, где он сейчас. Сейчас, в принципе, видите, здесь нету никаких отметок на карте. Еще не восстановлены, наверное, они. Вот. И здесь, возле Дмитровки, вот здесь вот есть тоже один котел. Не знаю, как там, что эти каратели, за счет чего там снабжаются. Но они звереют. Они тоже, знаете, им холодно, голодно. Они начинают грабить людей. Ну, хотя... Хоть это все это и безбожно, и... Знаете, на данный момент им позволительно, пусть они даже не забывают, что это будет безнаказанно. Будет наказание, и цена этого наказания, цена этой расплаты у многих будет ну, граничить с выживанием. И знают об этом каратели, конечно, знают. Вот здесь они сейчас находятся где-то. Самые последние остатки Южного котла. По Южному направлению. В общем, смотрите, здесь все по-прежнему. А немного западнее Тельманова, граница проходит возле населенного пункта Старомаринка. Здесь изменений тактических нет. Также линия фронта проходит по реке. Вот здесь вот по реке. Здесь несколько мостов было взорвано, переправ. Здесь поля расположены. Ну, в общем, здесь линия фронта не меняется. У Хунты, в принципе, здесь нет возможности наступать. Нет смысла, во-вторых, наступать. А возможности нет, потому что ну, все-таки река, и как бы форсировать ее это проблематично. Смысла нет, опять же, такие. если бы даже они хотели Тельманова занять. Они пытались, сделали разрезной удар. Мы это помним. Проходили к новоласпи, знаете, к староласпи. Пытались вот это все это сделать. Вот здесь вот они были. Вот, вот здесь, возле красного октября были. Ну и все, и захлебнулось, потому что встретили два рубежа. Конкретных два рубежа. И вот здесь вот был, возле Тельманова. И вот здесь вот был, возле той же старомаринки. Здесь они были остановлены. Также они были остановлены еще и вот с э, нашими силами, которые были возле Старобешева. Вот здесь ребята тоже нарвались, вот здесь Новый Свет есть, э, ну, в общем, есть здесь, а, Новый Свет вот здесь, вот, вот Новый Свет. Сюда они тоже нарвались, на первый гарнизон в стыле, и вот здесь к Старобешево. Не получился, у них удар разрезной, то ли хунта не готова, то ли они э, не те силы имели в виду, то ли они просто были действительно остановлены. Много вариантов, но у них захлебнулась их атака, хотя там была очень сильная группировка, и потом они отступили. Возле Мариуполя, восточная часть Мариуполя, линия фронта проходит между населенными пунктами Широкина и вот как раз восточной частью. Здесь уже находятся подконтрольные хунты территории, блокпосты и так далее. Толоковку они много раз обстреляли, потратили там своеобразный. Комплекты, боекомплекты применяли реактивные системы залпового огня. Мирное население страдало. Сейчас они терроризируют жителей, расположенных возле Сартана. Вот там вот. Ну, есть это у хунты, есть это у карателей. Тем более, не забывайте, что там именно фашисты в основном на блокпостах. Это батальон АЗОВ, или как они себя полк уже называют. Полк АЗОВ вместе с этим Белецким, с их идейными вот этими махровыми сведомитами. Этих ребят, как уже говорили в штабе Новороссии, и, я думаю, у местного ополчения здесь давно принята такая позиция, вот этих ребят потом в плен брать не будут, ликвидировать их будут, ну, потому что это даже, это даже не военные, знаете, вот фашистов, когда ликвидируют, то есть, как бы там говорили, вот там нет, не смейтесь, или не ругайтесь, или там, ну, не стоит, это же люди, да нет, есть люди, а есть фашисты, и фашисты не имеют права на существование, не имеют права на жизнь, в принципе, априори, ну, такое понятие у человечества. Фашистов нужно ликвидировать, и фашисты, которые находятся в батальонах АЗОВ, там, и они будут ликвидированы, это вполне нормально, этому и учат. Знаете, как в 1945 м говорили, вот там у меня папа летал, дедушка летал на самолете, сбил там пять самолетов вражеских, фашистских, все, это подвиг, это герой. И этим ребятам предстоит еще много подвигов совершить, потому что они будут ликвидировать этих гадов фашистов вот прямо на нашей земле. Так и происходит с фашистами, которые приходят на нашу землю. И это происходит не первый раз уже, заметьте. Здесь ребята пытаются выйти, выдвинуть хунту вот из этого кармашка и сделать своеобразную линию фронта, переместить вот возле населенного пункта Трудовское. Если эти территории хунтой будут оставлены, а здесь на самом деле, как бы, вот, <coughs> Новоигнатовка, которой они, да, привержены, вот, ну, не составляет для них особого какого-нибудь серьезного стратегического значения, это раз. А во-вторых, здесь тоже по геоме, посмотрите по географии, по географическим расположениям, вот такие вот, чуть ближе, если мы посмотрим. Здесь на самом деле хунти удерживаться можно только возле населенных пунктов, дабы э, терроризировать население и как-то снабжаться. Ну их же особо не кормят, мы это знаем. То, что им подставляется, да, есть. Но когда вооруженные действия идут, боевые, о них бывают частенько забывают, и они это знают, единственный способ добычи какой-нибудь пищи, они идут вот к местному населению, начинают их терроризировать, располагаться опять же на улице холодно, здесь есть дома, они могут повскрывать их, да, там, переночевать, где-нибудь там, что-нибудь там стырить, какую-нибудь консервацию, ну, это у них практично сейчас наступает, потому что армия э, их вооруженных сил Украины действительно в бедственном состоянии, поэтому они стараются придерживаться населенных пунктов, ну, как только ополченцы выгонят их оттуда, выдвинут, или там же и похоронят, как говорится, то хунта будет не будет задерживаться на вот этих полях. Здесь нет есть смысла, нет к тому же возможности, ни технической, ни финансовой, ни какой-либо содержать такой большой участок. И тогда линия фронта переместится, вот как раз как здесь примерно и нарисовано. Будет ли Старая Гнатовка расположена по линии фронта, но это мы в будущем увидим. Это зависит от того, какие силы ополчения нашей армии Новороссии будут выдвинуты с линии фронта вот этой, от Новоласпы и Белой Каменки. Мы это увидим. Главное, населенные пункты освободить от карателей. И тогда территория переходит под контроль. А как только вот подойдут, тогда уже можно сооружать где-то вылазки, разведки, узнавать, где каратели, потихонечку их ликвидировать. Вот видим изменения ближайшей линии фронта. К Волновахе. Линия фронта подошла ну, вот впритык, вплотную, но уже держится около недели. Примерно такая же линия фронта. Сюда выезжает хунта вот, с неких населенных пунктов, вот допустим, Бугас, есть такой населенный пункт, она выделывает разведки боем, продвигается, смотрит по трассе вот этой Н-20, соединяющей Донецк и Мариуполь, э, отстреливает там что-то, бойкомплект свой тратит, ну здесь же большая все-таки группировка, и потом обратно возвращается, здесь они не закрепляются. Опять же причина тому э, какая? Плохое снабжение хунта войск. Потому что где-то здесь закрепиться, какая у них там возможность? Нету населенного пункта, да? нету воды, нету там электричества, нету тепла, нету ничего. Вот здесь, вы видите, населенный пункт. Она может здесь помародерничать, в дома залезть, там, повыгонять пару жителей, там где-то помародерничать, узнать, как они там, к кому относятся, к ополчению или к чему там. Ну, даже если такое можно говорить, она их может и уничтожить, и похоронить там же. Вот, ребят, мирных жителей, которые там находятся, и воспользоваться их недвижимостью для своей дислокации. А вот здесь такой возможности нет. В полях хунта не будет находиться, потому что подъедет артиллерия, расколбасит их и все. И вот теперь хунта перешла к тактике, знаете, заложников. Вот они были фашистами, да, и остаются фашистами. Только они теперь фашисты и террористы. Они, в принципе, такими и являлись, да, но теперь они этой тактикой пользуются открыто. Они по-фашистски истребляют население, но не все, другой частью населения они просто прикрываются, берут в заложники. И вот и кто здесь террористическая организация? Признать хунту давно пора террористической организации, вместе с Поросенком, с Турчиновым, Ейценюхами, всякими этими технебоками, террористической организацией. И тогда вся проблема решится, и для Европы решится. Только шаг, этот первый шаг Россия уже делает – а другие страны пока что в петле перед пиндосами этими госдеповскими сидят и не могут вякнуть, не могут, потому что зажали их, и удавки им повесили, и на шею, и на фаберже, везде зажали их. Так в чем это вина? Позволили они себя зажать или что это? Они будут говорить, ой, Россия допустила, что Европу так придушили США. Не, ребят, это так не бывает. Европа осознает, возможно, многое происходящее. И уже и признает, и говорит это публично. Ну, публично не говорит, в кулуарах говорят. Но на этом вина их огромнейшая. И вот когда это все закончится, Европейский Союз потом даже попробует только вякнуть где-то хоть один какой-нибудь гад из этого бывшего правительства, или поддерживающего это бывшее их правительство, или который участвовал в их ставлении и поддерживании этого хунтовского режима. Пусть только вякнет где-то, что-то и когда-то в сторону русского мира. Пусть, хоть раз, они эту трагедию будут нести очень долго. Всю эту трагедию развязаны гражданской войны у Госдепа руками славян за деньги европейцев. И не, за, не размораются вот этой их кровью, потому что они давно уже... В общем, все это, все это им припомнится. В Европе, конечно, большинство людей нормальных, в принципе, людей, другого менталитета, но мы им не навязываем свой менталитет, они нам не навязывают. Это нормальные обычные жители Европы, но правительство там поддерживает фашистский режим, Госдеповский режим. И так далее, и тому подобное. Еще и там деньгами их налогоплательщиков пользуются. Это, конечно, не годится. Все эти гады, вроде Меркель, будут отправлены к своим предкам, как Гитлер. Вот туда же они будут отправлены. Обязательно. И с теми же позывами. И в каждом учебнике напишут, что Меркель была фашистом. Обязательно напишут. И точно так же, как ее прислужники. Все это напишут, и все это мы будем видеть. И все это будет признано миром. Мировой цивилизацией. Ну что ж, дальше тут. Здесь находятся хунтовские войска. Держат этот выступ они для террора города Донецка с южной части. Еще они считают, что они так компрометируют ополчение, используя вот здесь вот расстановку там своих ураганов, градов или чего еще. Ну, град отсюда особо не достреливает. Можно терроризировать только прибрежные части города Донецка. Петровский район можно вот здесь вот. Ну, Кировский район они еще сюда употребляют. А вот ураган это как раз для них, ну, по зубам. Вот с Угледара они выезжают потихонечку сюда подходит, к Михайловке как раз, делают пару залпов, маячки там расставляют их хунтовские фашисты, и потом довольствуются тем, что получают Да, террор, который они наводят, страшный Конечно, они могли, э, хотели бы, наверное, еще нанести еще больше урон Потому что не зря они в школу 57 1 октября наносили такой массированный удар Вы что думаете, случайно именно в школу попало? Да нет, вообще не случайно Конечно, туда была прямая наводка Только планировали они уничтожить всех 70 детей, которые там находились Чтобы показать, что не стоит учиться там, ходить в школы Изучать там какую-то неправильную, по их понятиям, историю или неправильный уроки у них первый день школы и первый день знаний должен проходить в вышиванке под слоганы там бендеры и все эти вещи и обязательно должен быть вывешен какой-нибудь там нацистский флаг их нет вот они хотели устроить террор не получился тем не менее много жителей все равно погибло учитель погиб погибли мирные жители много народу погибло террор их колоссальный у них он не получается еще ну вот как-то так Потому что, ну, эти фашисты, которым дали ураганы, они еще не особо соображают, что и как. Но они учатся, конечно, с каждым днем. Но и гибнут с каждым днем. И те каратели, которые приходят сюда с такими реактивными системами, будут похоронены там же. Ох, заносит опять радикально все это, я говорю, но... Я абсолютно не заберу ни одного своего слова, если кто-то мне скажет, что вот они же люди. Никакие они не люди, они фашисты, а фашисты должны быть ликвидированы. Нет там людей, которые бомбят эти мирные города Донецк. Нету ни одного. А если есть, он давно должен был покинуть вообще эту территорию и сказать бы, что хунта там преступная и сидят в Киеве. Как минимум не участвовать в этом всем, в этой братоубийственной войне. Тем более такого террора по отношению к мирному населению. Так что... Как бы вы там судили, не судили, или кто там хочет чего-то. Нет, фашистов мы уничтожали и будем уничтожать. И вот здесь вот, которые наносили удары по Донецку, это фашисты. То же самое касается и тех гадов, которые сидели в аэропорту. Что? Где вы? Где вы теперь находитесь? Вы не хотите посмотреть, где там этот флаг, на котором вы вешали? Когда вот мы видели видео, и в принципе, и по сводкам, и много, два раза. Когда обрушивалось это здание, когда под обломками там лежит 500 карателей, я не знаю, вооруженные силы Украины это были, военные, мобилизованные, каратели, нацисты, фашисты, они там лежат. 500 человек. Разные там говорят, там кто-то до тысячи говорит, еще кто-то что, но они там лежат. А под ними еще и живут другие фашисты, которые не вылазят, потому что прежде чем вылезти из своего бункера или дота где-то, он должен отодвинуть труп своего побратыма. И что вы там делали, скажите, какую цель вы там преследовали? Русские войска прогнать или что вы там хотите? Или Путина найти? Или что вы там видели вот эти два танка, которые давно уже изъяты были? Эти два танка, они передвигаются уже на всех линиях фронта с этими номерами 113. Он что в южном котле был, что в южном направлении направлялся на Мариуполь, что потом обратно в Донецк приехал. Это русская техника? Вот этот 113 танк, это русская техника? Т-72 это танк, да? И он один приходит, приезжает, потом остальные ремонтируют. Что вы там делали, каратели? Я к ним обращаюсь. Вы решили там остаться любой ценой? но ну вот любую цену и получите. Цена просто высока для вас оказалась. И то же самое касается карателей, которые сейчас подъезжают в деевке Выходят и опять же таки с помощью своих реактивных систем терроризируют город Донецк. Разрушая инфраструктуру убивая мирных жителей. Что вы делаете там? Что делаете? Вы выполняете приказ, выполняете личные амбиции поросенка. И даже не его личные. Даже не его личный. Ему приказ приходит непосредственно с Госдепа, и вы это знаете. Потому что никакого смысла в атаке вот мирных каких-нибудь граждан, в уничтожении там населенного пункта Спартака, нету никакого смысла. Если вы ведете войну с Российской Федерацией, да, вы ведете, с кем вы ведете войну? С российскими войсками. Что вам мешает? Вот вам карта. Вы ведете войну. Здесь вооруженные силы России, правильно? Правильно, да? Как они считают. Здесь куча танков, куча всего. Так что вы здесь нападаете? Вот, берите, хотите. Берите вон там, где там граница это, С Белгорода или идите по Славянску. Вот, смотрите. Это ваша территория. Взяли здесь, зашли и все. Вы же с русскими воюете. Вот, Белгород вам, вот, Ростов. Не хотите? Что такое? Что такое? Сыкопехота драная. Нет только уничтожать мирных жителей. Приходят, отстреливаются и уходят. Ну вот потом берите теперь, вас вооружать нужно, я знаю чем, подгузниками вас надо вооружать, этих гадов, а то они воюют с Россией, вы воюете с мирным населением, геноцид устроили, ну вот потом и не обижайтесь, что там и как, вы убиваете чужих, не си родных, вы убиваете чужих матерей, чужих жен, чужих детей, ваши дети сидят где-нибудь во Львове, в Тернопиле, вот у этих гадов каких-нибудь, где-нибудь в Полтаве, а которые в аэропорту сидели эти поляки, у них вообще в Польше сидят их жены и дети». Туда пришли? Вот туда пришли ополченцы? Или кто там им э, безопасность их нарушил? И почему это псаки, там, э, лысаки, всякие те говорят, что это нарушает безопасность Соединенных Штатов? Где нарушает безопасность? Кого нарушает безопасность? То есть убивать мирных граждан, детей, женщин, вот здесь вот, прямо в городе, в маршрутках, заживо сжигать, в Одессе. Это мягкая политика государства. Не нужно нам такое государство. И будете вы все ликвидированы. И потом не говорите, что где-то там кого-то задело, или ребенка моего уничтожила, Или где-нибудь в Полтаве, который нацик вылезет из вашего дома в будущем. И я говорю про Полтаву, я не ошибаюсь. В будущем из Полтавы, из мирного какого-нибудь квартала, вылезет какой-нибудь фашист вместе с БТРами, со своими майданутами с видомитами, Вот с этими. Вылезет и начнет стрелять. Он будет ликвидирован там же и на месте. Есть там мирные жители, нету там мирных жителей, он будет там же ликвидирован. Наши ополченцы не будут стрелять по мирным домам, ни в коем случае. У них нет такой задачи. И нету даже таких войск, знаете, наводчик или как у них там называется это, корректировщик, который маячки носит по подстанциям или там по мирным маршруткам. Нету такого и не будет таких. И там они будут ликвидировать. И почему такой террор будет наблюдать местные, местное мирное население? Даже в Полтаве будет наблюдать. Да потому что раньше их надо было выгонять. Даже сейчас есть возможность. Уберите эту киевскую власть, гребаную. И не будет этого в будущем. И пусть они не боятся потом террора или насилия, которое будет преподноситься. Нет. Вот здесь вот ликвидируются их, как говорится, вот эти сыны, которых они отправили. Вот эти фашисты. Все они будут ликвидированы. Местное население не будут уничтожать ополченцы. Этого даже не делали советская армия в Германии. Немцы живы. Если бы хотели бы всех уничтожить, и захватить Германию, они бы границу бы давно поставили бы, и везде был бы Советский Союз, до Берлина. Нету такой цели у России, и никогда не было. Даже когда были возможности, не было ни разу. И население местное в Германии не уничтожали. Немцы-то есть, есть. Поляки есть, есть. Итальянцы есть, есть итальянцы. И никто их там, русских, не ликвидировал. Русские не пришли в Германию, в Берлин, чтобы убить всех немцев. Нет, они пришли свергнуть Рейстав. Рассадник фашистского режима. Вот и все, что было там. А немцев они оставили в покое, и он, они до сих пор живут и бодрствуют. Дебальцево. Изменений по линии фронта здесь нет. Но оно в ближайшее время будет. Могу вас успокоить. Вот линия фронта проходит вот здесь, вот возле Никишина. Здесь есть основные боевые такие перестрелки. И вот здесь вот возле Кировского. Сюда артиллерию используют вот хунтовские подразделения, которые находятся. Здесь, кстати, много махровых, очень много. Там Киевская Русь какая-то, которая нарвалась на ДРГ, там чуть-чуть ликвидировали, там, ну, откусывают потихонечку. Вы знаете, для них проблема в чем состоит? Потому что здесь большинство войск это саперно-пехотные войска. У них на самом деле раскрываются глаза очень сильно, когда они видят обычного одного раненого, трехсотого. Все, для них это катастрофа. Отходим, переходим, куда-нибудь еще. Они начинают заниматься там, давай, там снабжать куда-то надо же переставить надо же его больного такого бедного несчастного э, доставить куда-нибудь там в больницу для них это реально проблема то есть берешь ликвидируешь обычный блокпост с карателями просто вот так вот пять двухсотых и все и остальные все 300 у них теперь работы там на три дня появляется у хунты вот здесь вот руки связаны, потому что мобилизованные воевать не умеют, а каратели при ликвидировании составляют много проблем по доставке этих раненых. Это вообще не часть, потому что я говорил еще раньше, когда Ждановка перемещ... перемешается с хунтовскими карателями в Дебальцево, здесь дебилизованные, ну мобилизованные, а вот здесь военные были каратели. Когда они перемещаются существенно упадет качество их бронегруппы и их вот эти вот батальоны тактические группировки вот эти вот ударные они станут небоеспособны это все равно что у вас концентрированная серная кислота есть да и есть там еще какой-нибудь препарат разбавляющий его все как только вы их мешаете смысл вообще весь эффект кислоты пропадает вот то же самое здесь и здесь вот каратели не рады, что как бы получили технику, но сыкопехотные войска получили, ну не годится им это. И наоборот то же самое, вот эти вот мобилизованные тоже не рады, теперь каратели нас зовут куда-то туда, сидели бы себе там в Дебальцево, ничего не где, все вроде как и договаривались, и нормально, и не выступали. Тут тебе на, пришли какие-то свидомиты, кричат, пошли туда-сюда и вообще там на Москву, да какую, где там, куда. Короче, линия фронта здесь будет, ребят, меняться, будет она сужаться, и вот этот презерватив, который они выдавили прямо внутрь Народной Республики, он будет сужаться, потому что он уже проколот был пару раз. Наступление, я думаю, наши ребята сделают после дочистки вот здесь вот возле аэропорта, вплоть до Авдеевки, может быть перемещение даже до Карловки, и вот тогда они отсюда вытеснят всю эту нечисть, которая здесь скопилась, позанимала, ля, разгуливают. Многие, конечно, здесь и останутся, ну, естественно. Будет потом в истории написано «Могила фашистов» и «Братская могила героев Новороссии». В разных, конечно, местах это будет сделано, но, видите, на одной земле это происходит. Что у нас здесь по бригаде Мозгового и по нашим доблестным казакам? Первомайск регулярно обстреливают каратель Екатериновка числится за ополчением. Она так и есть, это такой форт-пост перед Первомайским. Отсюда, ну, в принципе, для карателей, которые здесь используют артиллерию, включая минометы, там, даже и реактивные системы, они, в принципе, справляются, да, вот, э, хунтовские каратели, чтобы выехать, отстрелять батарею с помощью пушек, там, используют Д-30 и так далее, по Первомайскому, и потом уходят, якобы, туда. Конечно, наши ребята вот отсюда, вот с Новоалександровки, где но здесь по опасности закреплены некие войска хунтовские. Я не знаю точно, но ребята знают конкретно, где они расположены. Потому что здесь была большая довольно-таки тактическая группировка противника. Расположена она была как в частном секторе, так и возле него. И если вот здесь вот ребята наши знают по коротировке можно носить по ним удар, они это делают. Причем делают регулярно. Я знаю, что в Попасной каратели страдают. И уже задумываются, пора перебираться вглубь микрорайона. Потому что это считается большим городом Попасная. Вот. Он относится к Луганской народной республике. Вот граница граничащая. Вот здесь вот она проходит, под Эбальцево. Луганской народной республики. Большой город, да, и каратели эти могут пользоваться. Северная линия вот этой Луганской народной республики сейчас. Вот, от вот, Нижняя, Крымская. Ну, все по-прежнему. Все, в принципе, по-прежнему. В Стаханове сидит Дремов, Батя. Ну и, в принципе, казаки, так, эм, ну, так или иначе, они снабжаются. Потихонечку, по чуть-чуть. Нет у них каких-нибудь бешеных запасов там, да? Или там каких-нибудь 20 реактивных систем, которые здесь бы регулярно где-то перезаряжались. Но если бы были бы... Это было бы очень замечательно. Разведчики вычислили, корректировщики вылезли, наводчики поставили, каратели обстреляны. Пару пристрелищных, остальное уничтожено. Здесь уничтожить группу карателей, здесь уничтожить. Возле Попасной где-нибудь, возле Горского, который уже переходил пару раз. И все, и каратели уходят. Потому что видят, что у ребят серьезное вооружение. К сожалению, у казаков нет серьезного такого вооружения. Ну, не знаю, как оно появится, где появится, когда появится. К тому же, сейчас вы видели, что большие гуманитарные катастрофы вот, эм, ну, происходят вот, возле города Алчевска, возле Стаханова, пригородных районах. Ребята много сил тратят на ликвидацию последствий вот этих вот карательных выходов, разрушений и так далее, тому подобное. К тому же, на шее висит, ну, это не на шее, это на шее республики, да, вот молодой такой, Новороссии. На ее шее, на бюджете, на... Раз военные взяли на себя ответственность, они несут ответственность за все абсолютно. Висит серьезная, э, но это не проблема, это просто задача. задача. Обеспечивать э, социальщиков, выплаты, бюджетников, пенсионеров, все это есть. И плюс жизнь города должна быть налажена. Много же муниципальных предприятий, правильно, там школы, больницы, это все бюджетники. Это все э, державное предприемство. И они должны быть снабжены из бюджета этого города. Много проблем именно бытовых, знаете, в градостроении возникло, и, конечно же, еще помимо них возникает небольшой голод, а он чувствуется, это серьезный голод в военном обеспечении, он чувствуется. Но, тем не менее, первомайская хунта как не брала, так и не возьмет, и сюда эти гады не зайдут, не зайдут, и об этом четко говорят нам казаки. Ну, вот такой вот обзорчик.